привет народ вещает антон рад что вы нашли минутку на просмотр этого ролика и уверен что он вас не разочарует сегодня мы отлично проведем время обозревая мини-машины интересно мне очень что ж проверяйте подписку на канал и обязательно ставьте лайк не забывайте в конце видео у нас конкурс на тысячу рублей ну все теперь погнали очуметь когда это у нас машины стали такими маленькими или это просто мужик 3 метра ростом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 Круто, что человек потратил на создание этого автомобиля 5 лет и даже не подумал остановиться или сдаться думаю нам можно у него чему-нибудь научиться ладно минутка философии окончена сворачиваемся и идем дальше покорять мини-машины ой-ой-ой что это это какой-то самодельный ход рот боже мой даже стало интересно но ну, слушайте не могу сказать что мне уж он очень нравится по внешнему виду ну нет оригинал выглядит лучше конечно Честно, мне этот хот-род чем-то напоминает машинку на пульте управления. Но, кстати, хочу отметить, что колеса достаточно годные. Они такие толстые, как будто это реально внедорожник какой-то. Колеса у машины всего 14 дюймов. Чтобы вы понимали, у большинства велосипедов диаметр колес больше 16 дюймов. Еще хочу сказать, что больно смотреть на то, как он трогается. Каким-то рывком, толчком что ли. Думаю, если подправить этот нюанс, то машина будет реально крутой. Но автор все равно молодец, раз занимается таким сложным делом. Эй, это что, могильщик? Один из самых известных монстр траков А, это просто искусная копия. Честно, если бы не размер, то я бы вряд ли отличил этого могильщика от настоящего. Даже не знаю, чем они похожи, но, черт, реально же почти одинаковые. Визуальное оформление оригинала состояло из зеленого пламени, огромного призрака в форме черепа, букв, истекающих кровью, и прочего. Кроме того, правилом могильщика были красные фары. Копии я, конечно, не вижу и половины атрибутики, однако я не думаю, что к этому можно на полном серьезе придраться. Получилось неплохо, ведь все-таки конечный результат не обязан точь-в-точь -точь копировать прототип. В целом, тачка хорошая, поэтому не будем здесь останавливаться. Господи, что это? Вот отрывок, где мужик едет на этой мини-машине. Выглядит очень странно, даже слишком. Настолько маленькая копия получилась, что ли? Так, ребят, это просто мини-грузовик, не переживаем. Без понятия, для чего он нужен и как его использовать, но выглядит клёво. Грузовик реально похож на оригинал, вопросов нет. Еще мне нравится то, как быстро он ездит. Чудо же! Удивительно, но здесь мне больше нечего сказать. Ну, классный грузовик, даже не придерешься. Окей, Ауди без крыши, так еще и в мини-варианте. Звучит многообещающе. Ха, посмотрите, как фары светятся синим, так прикольно.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 Какой классный самосвал! Детям реально понравится, он прям под их рост. Еще и красивый. Думаю, с помощью него свое чада можно будет приучать к домашним делам. Прикол в том, что самосвал серьезно работает. Он может поднимать и опускать совок с помощью двух гидравлических цилиндров. У самосвала шины 12 дюймов. Просто подумайте. Кроме того, у него даже есть пятиступенчатая коробка передач. Да, пусть эта машина и передвигается со скоростью 10 км в час, зато какая она. Я вот думаю, каким же гением был создатель этой штуки. Интересно, зачем такой самосвал вообще создали? Ради интереса? Или чтобы детишки поиграли? Я, конечно, не знаю, как там у них было задумано. Оправдал ли самосвал их ожидания, но мои ожидания точно оправданы. Перед нами небольшая электрическая машина. Ну блин, как из сказки вышло же, согласны? Реально похоже на такую машину, на которой можно ездить по городу. Думаю, у всех отвиснет челюсть, если что-то подобное промчится по улице города. Хотя, нет, не промчится, ведь максимальная скорость этой тачки – 45 км в час. Удивительно, но длина машины чуть больше 3 метров. Вес, кстати, тоже относительно небольшой – 450 кг. Прикол в том, что это электронная машина. Для поездок на ней вам нужны лишь права на вождение скутера. Да, не обязательно долго и упорно пытаться сдать экзамены на вождение машины. Достаточно сдать на вождение скутера. Тут, правда, вопрос в том, под какую категорию попадете – М или А1. Но тут уже не могу ничего сказать. Я же сказал, что это машина электрическая. Так вот, заряжается она всего за три с половиной часа. Аккумулятор пять лет на гарантии, так что можете не переживать ни о чем. Такое небольшое авто может проехать не только по ровной дороге, но и по гравию, песку, траве. Отлично? Да просто прекрасно. Тут, думаю, все. Давайте пойдем дальше. А, ой. У меня сосед что-то подобное собирал в гараже, честно, но у него все-таки эта штуковина так и не заработала, а тут даже ездит. У меня вызывают улыбку эти колеса, они настолько далеко расположены от самой машины, что я реально задумываюсь, каким образом это вообще едет. Ну ладно, вообще-то мне нравится, что для этой машины подобрали красный цвет. Цвет радости, праздника и всего-всего веселого. Но слушайте, эта машинка ездит достаточно быстро, думаю, я бы даже прокатился на такой» шалеть! Просто посмотрите, насколько крутой этот грузовик с прицепом. Блин, это же реально в какой-то степени практично. Допустим, для вывоза небольшого количества мебели. На дороге будет не этот огромный грузовик, а небольшой с прицепом. Чтобы вы понимали, почти все в этой сборке самодельное. Корпус, рама, прицеп. У грузовика куча особенностей и интересных моментов, но хочу выделить только пару из них. Первое, они взяли двигатель из газонокосилки и пришпандорили к грузовичку. Это ж прям капец, как они это сделали вообще? Второе – рабочие фары и дворники. Но слушайте, это уже реально вверх заморочки, тут даже сказать нечего. В общем, я одобряю это изобретение Гарольда Луа, точно заслуживает моего уважения. Кто уменьшил Порш? Я предпочитаю оригинальный вариант. А, это просто копия такая. Жесть, господи, посмотрите на размер, там же можно на коленках сидеть. Хотя, по-моему, там только так и сидеть. Ладно, блин, мне очень нравится, что для детей столько делают. Но ну, гляньте, даже Порш свой сделали для детей. По-моему, это классно. Сама машинка получилась почти точь-в-точь, точь, как настоящая. Я прям в шоке еще. Мини-Порш едет не быстро, но я из-за этого не буду придираться, потому что по факту машина сделана для детей. Да, тут безопасность превыше всего. Надеюсь, что и дальше будут находиться люди с золотыми руками, которые будут создавать что-то подобное. Ну, не будем тут сильно задерживаться. Идем дальше». Боже мой, в этом авто мне нравится абсолютно все. Сейчас вы видите эксклюзивную копию Ягуара от компании Junior Dream Cars, которая более 20 лет собирает, покупает, продает подобные мини-автомобили. В принципе, они сделаны для детей, но думаю, взрослые тоже оценят. Эта машина выпущена ограниченным тиражом, насколько мне известно. Их всего три штуки. Маленький Ягуар может разогнаться до 70 км в час. Классно же! У машины дисковые тормоза, независимая подвеска, четырехтактный бензиновый двигатель – Думаю, это достаточно неплохо для детской машины. Кстати, такой особый вид машине придают противотуманные фары, зеленая расцветка и полоса на капоте. Микроавтобус? Я бы даже сказал микроавтобус. Блин, мне нравится эта штуковина. Ну посмотрите, там же реально есть сидушки, поручни, дверцы похожие, даже различные наклеечки. В общем, вся атрибутика общественного транспорта тут присутствует. Жаль только, что на этом автобусе вряд ли выйдет кого-нибудь прокатить, ведь он слишком мал, чтобы туда кто-нибудь серьезно влез. Хотя, влезть-то может и влезут, но блин, мы же не знаем, какой вес выдерживает этот микроавтобус. Поэтому я не могу тут сказать уверенно хоть что-то. Офигеть! Это же реально скания! Боже мой, какая же она Маленькая! Господи, я реально давно такого не видел. Ну, по-моему, подобный транспорт бы очень порадовал очевидное большинство мальчиков. Не знаю, конечно, как там сейчас все устроено, но я бы даже сейчас обрадовался возможности прокатиться на таком. А вы? Пишите свое мнение в комментариях. Боже мой, это маленький самодельный хот рот, Реально сделано интересно. Я бы не сказал, что этот хот рот похож на реальный, но тоже вполне себе неплохой. Думаю, стоит поработать над управлением, потому что видно, что машину немного заносит, даже когда просто едешь прямо. В общем, достаточно неплохо, но есть что доработать. Тут, думаю, больше сказать особо нечего. Двигаемся дальше. Эй, на полицейской машине так нельзя гонять, закон для всех един. Ой нет, это же самодельная полицейская машина, чем-то напоминающая мне карт. Ошалеть! На такой машине можно ездить не только по ровным поверхностям, но и по снегу. Кроме того, на ней можно даже прыгать. Видимо, амортизация у машины очень даже ничего, раз водителю авто даже понравились подобные прыжки. Хочу сказать, мне очень нравится сама реализация машины. Они уже все продумали. Работает как часики, выглядит тоже классно. Блин, они даже что-то вроде мигалки умудрились приделать. Удачи во всех начинаниях автору. У него золотые руки. И завершает нашу подборку небольшая красная машина, которая точно придется вам по душе. Машина одноместная. Ну, там самому бы поместиться, конечно. Думаю, многие хотели бы иметь что-то подобное. Машина достаточно шустрая, но в принципе в ней нет ничего особенного. Просто она маленькая и одноместная. Все. Как я понял, у нее есть ровно те же функции, что и у обычной машины. Но она чертовски классно выглядит, поэтому она просто обязана была быть в этом ролике.